Если банк грозит, что продаст ваш долг коллекторам или подаст на вас в суд, а у вас нет денег на оплату кредита, то что делать в этой ситуации? В этом видео мы подробно разберемся с этим вопросом. Но перед тем, как мы начнем, не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк этому видео и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Давайте разбираться. Итак, сейчас во время кризиса и э, всеобщего карантина очень многие оказались в той ситуации, что не хватает денег на оплату кредита. Возможно, раньше у вас была стабильная работа, вашего дохода вполне хватало на то, чтобы оплачивать все свои кредитные обязательства. Но очень многие сейчас либо вообще потеряли работу, либо значительно сократился доход, и из-за этого денег на оплату кредитов стало не хватать. Так вот, давайте подробно разберемся в этой ситуации, что же делать, если не хватает денег на оплату кредитов, и, возможно, банк грозит вам, что продаст ваш долг коллекторам, коллекторы придут и начнут выбивать с вас эти долги силы, либо грозится, что подаст на вас в суд. Первое, что вы должны понять, что неоплата кредита не является уголовным делом. Если вы перестанете оплачивать кредит, то по закону вас не посадят в тюрьму, вас не принудят никаким обязательным работам и всего прочего, э, о том, о чем, возможно, говорят вам банки, с вами не случится. Поэтому, когда вы не оплачиваете кредит, то ничего сильно страшного с вами не случится. Давайте разберемся теперь с одним из очень болезненных вопросов, что делать с коллекторами. Если банк грозит, что продаст ваш долг коллекторам, то ради бога пусть продает. Вы должны знать что у коллекторов вообще нет никаких прав и все то что рассказывает про них по телевизору или возможно увидели в интернете какие-то байки что коллекторы приходят избивают людей убивают людей они на самом деле не случаются и все это показывают как раз таки для того чтобы запугивать людей да возможно если сам человек идет на поводу у коллекторов и сам додумывает какие-то страшные вещи. Да, это жестко. То эта ситуация действительно может оказаться достаточно неприятной. Но если вы будете вести себя грамотно и правильно, то никакой угрозы от коллекторов не будет. Первое, что вам нужно делать? Если вам звонят коллекторы, то вы должны знать, что вы совсем не обязаны с ними общаться. И никакой ответственности за это не предусмотрено. Поэтому смело либо меняйте номер телефона, либо не отвечайте на звонки, либо вы можете установить различные программы на телефон, которых сейчас достаточно много, которые блокируют звонки от коллекторов. Ну или на крайний случай просто не берите трубку. Ну а если уж взяли трубку и э, на той стороне коллектор, то смело прекращайте разговор, как я уже сказал, ничего вам за это не будет. Хватит это терпеть! Второй страшный момент. Ладно, разговоры разговорами, что делать, если коллекторы физически пришли к вам домой? И здесь уже никуда не денешься. Но на самом деле ничего страшного в этом тоже нету, Потому что ваше полное право не пускать этих людей к себе в квартиру или в свой дом. Уходи! 我可以 我跟你... И если вдруг они пытаются силой проникнуть в ваше жилище, то вы смело можете вызывать полицию. Очень часто коллекторы грозят, что если вы сейчас не откроете дверь, то они вызовут полицию и силой все равно зайдут в вашу квартиру, опишут ваше имущество и, возможно, заберут какие-то ценные вещи либо деньги. Знаете, что они просто блефуют. На самом деле, никакую полицию они не вызовут. Это у вас есть полное право вызвать полицию с учетом того, что какие-то непонятные люди пришли и пытаются зайти к вам в квартиру. Общение с ними должно быть коротким. Во-первых, все общение должно происходить за закрытой дверью. Двери им открывать не стоит. Если они принесли какое-то уведомление, что в принципе они имеют право делать, по сути коллекторы это информационная служба, которая информирует вас о том, что у вас долг и рекомендует вам погасить данную задолженность. Так вот, во-первых, все общение должно происходить в письменном виде. И если они принесли вам какое-то уведомление или письмо, то попросите его оставить в почтовом ящике. Если же в письменном Виде, они вам ничего не принесли то смело говорите им что общаться вы с ними не собираетесь и идите туда откуда в принципе вы и пришли поеду домой в хорошем настроение что касается звонков родственникам друзьям звонков на работу очень часто это тоже беспокоит людей Но, во первых вам нужно поговорить со своими родственниками что если вдруг будут звонки от коллекторов чтобы они на них никак не реагировали второе что вам нужно сделать это написать в банк отзыв согласия на обработку ваших персональных данных и в этом случае банк либо коллектор будут иметь право продолжать общаться с вами но они не будут иметь право уже звонить третьим лицам даже по тем номерам которые вы указывали в кредитном договоре когда брали кредит если вдруг они нарушают этот закон и звонят вашим знакомым родственникам либо на работу то а, вам нужно писать жалобу в службу судебных приставов на данную коллекторскую организацию судебные приставы занимаются регулированием этих вопросов и на самом деле если на них написать жалобу то это помогает и таким образом коллекторскую организацию можно поставить на место я знаю что вопрос с коллекторами многим кажется очень страшным. Потому что многие про них слышали и слышали далеко не самые приятные вещи. И как раз, чтобы помочь разобраться вам в этой ситуации, у нас есть в компании бесплатная консультация. Если вы находитесь в сложной финансовой ситуации и, возможно, вам кажется даже, что ваша ситуация безвыходна и решения у нее нет, то знайте, что решение у нее есть. Потому что к нам с подобными ситуациями обращается очень много людей и у всех у них есть решение. Для того, чтобы воспользоваться нашей бесплатной консультацией, вам нужно перейти по ссылке в описании к этому видео и оставить заявку. Наши юристы с вами свяжутся и проведут для вас детальную консультацию, разберут ваш вопрос, подскажут, какие варианты решения подходят именно вам. Мазочка! Теперь, что касается угроз банка подать на вас в суд. Здесь вам нужно знать, что суд с банком это именно то, что нужно в первую очередь вам. Если вы не можете оплачивать свой кредит по графику, то вопрос с этим долгом нужно решать именно в суде. Ни в коем случае не стоит вносить частичные платежи и пытаться как-то задобрить банк, лишь бы он только не подал на вас в суд. Если вы вносите неполную оплату по кредиту, то в этом нет абсолютно никакого смысла, потому что у вас идет просрочка и в какой-то момент вы начинаете платить только пени, штрафы и возможно проценты но сумма вашего основного долга никак не уменьшается. И, соответственно, вы этот кредит можете не выплатить никогда, даже если будете вносить приличные суммы. Поэтому, если не хватает денег на полную оплату кредита, то просто перестаете платить вообще совсем этот кредит и как раз таки ждете, пока банк поддаст на вас в суд. Почему вам это выгодно? Во-первых, потому что в суде можно значительно уменьшить все пении и штрафы и снизить часть процентов. В итоге вы можете получить сумму, которую вы будете должны даже меньше, чем сумма которая изначально была у вас по графику второе после суда вы получаете возможность комфортной рассрочки максимум что могут сделать после суда это высчитывать 50 процентов от вашего официального дохода а если официального дохода у вас нету то оплата кредита вообще остается на ваше усмотрение Естественно, здесь есть ряд ограничений. Возможно, судебные приставы заблокируют все ваши счета. Они могут наложить арест на ваше имущество. Если у вас есть единственная квартира, то в любом случае реализации она не подлежит. Но На нее могут наложить арест, и вы не сможете просто ее продать. Если у вас есть другое имущество, например, машина, дача, гараж, вторая квартира, то ваша задача избавиться от этого имущества до того, пока банк не подал на вас суд. Вы можете переписать это имущество на кого-нибудь из своих знакомых, родственников, на тех людей, которым вы доверяете. А, еще раз, что касается выплат если даже 50 процентов которые могут высчитывать у вас судебные приставы кажется вам достаточно большой суммой, то сумму этих удержаний можно еще уменьшить и сделать так чтобы приставы высчитывали у вас 15 20 или 25 процентов чем здесь принципиальная разница пока вы просто не платите кредит банку но банк не обращается в суд сумма вашего долга растет потому что начисляются пени, штрафы проценты но как я уже сказал в суде все это можно значительно снизить а после того когда вы получили судебное решение и банк гордит тем, что очень часто они грозят такой фразой Мы выставим вам к оплате сразу всю сумму кредита Но они не уточняют, каким способом они собираются взыскивать эту сумму И по факту, если у вас не лежат эти деньги где-нибудь на счету А если бы они лежали, то скорее всего вы бы платили кредит То взыскать они с вас их никак не могут Это только либо вычеты из официального дохода Либо опять же продажи какого-то вашего имущества Если вы заранее не позаботились о том, чтобы сберечь данное имущество во всей этой истории есть один очень важный момент. Изначально, когда банк обращается в суд, он обращается в мировой суд. И мировой суд выносит судебный приказ всегда в пользу банка и всегда с полным удовлетворением требований банка. И уже ваша задача сначала отменить данный судебный приказ, а потом уже в районном суде уменьшить этот долг, списав все пения и штрафы, которые изначально включил туда банк. Поэтому, если вы не оплачиваете кредит, то внимательно следите за этим моментом. Судебный приказ должен прийти вам по почте с заказным письмом на, по адресу вашей прописки. Если вдруг а, такое письмо не пришло и о своем долге вы уже знали только с сайта судебных приставов, то в любом случае вы можете отменить судебный приказ, только в этом случае нужно будет сначала восстановить срок на отмену судебного приказа, так как он дается 10 дней. Но здесь важным моментом будет то, что вы не получали данное письмо. Если вы получили данное письмо, но никаких действий не сделали в 10-дневный срок, то потом уже возможности на отмену данного судебного приказа у вас не будет. Друзья, я прекрасно понимаю, что вопрос решения с долгами, вопрос с судами, с коллекторами, он достаточно сложен, когда вы не имеете в этом никакого опыта. И, возможно, кому-то он кажется достаточно страшным. Поэтому специально для таких случаев в нашей компании есть бесплатная консультация. Для того, чтобы воспользоваться данной бесплатной консультацией, вам нужно перейти по ссылке в описании, оставить заявку, с вами свяжутся наши юристы, детально разберут ваш вопрос и подскажут, как быть в вашей ситуации. Итак, сегодня мы разобрали две достаточно больших темы, что делать с коллекторами и что делать, если банк подает на вас суд. Возможно, у вас остались какие-то вопросы и что-то сейчас вам кажется непонятным, либо до сих пор пугает вас. Обязательно напишите об этом в комментариях, какие у вас остались вопросы. Также расскажите о своем опыте, как вы решали вопросы с банками. А также напишите, на какие темы нам еще снять видео, какие темы вам интересны и на какие вопросы вы хотите получить ответы. Ну и конечно же не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайк этому видео и жать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Ну а с вами был Онгурян Александр и компания Должник прав. До новых встреч на YouTube!